С очередным вопросом в нашу программу обратился автовладелец, которого интересует, возможно ли проконтролировать качество укладки асфальта. Эксперты подробно ответили на вопрос в рубрике «Автовладельцам на заметку». Качество ремонта проезжих частей в Красноярске зачастую оставляет желать лучшего. Казалось бы, недавно уложенный асфальт начинает зиять дырами буквально через год. Несмотря на то, что гарантийные сроки, установленные для подрядчиков законодательством, два года, жители города все чаще задаются вопросом, возможно ли самостоятельно проконтролировать качество ремонта дорог и укладки асфальта. Эксперты отмечают, что процедуру можно контролировать, зная основные принципы, проводимых подрядчиками работ. В первую очередь это должно быть быть благоприятной температуры, не должно происходить в этот момент ливня. То есть, если даже дождь произошел, затем высушили, укладку можно производить. Но во время дождя укладка запрещена. Процедура укладки асфальта довольно проста. Изначально проблемный участок дороги фрезируют, то есть вырезают пришедший в непригодное состояние асфальт. Затем на участок наносят битумную эмульсию, вещество, предназначенное для сцепки асфальта. Чтобы узнать, качественная ли эмульсия, необходимо подождать всего 10 минут. За это время 50% жидкости должно испариться, а на месте залитого участка должна остаться маслянистая пленка битума. Если вещество испарилось полностью, то процедура выполнена неправильно, сама эмульсия. Эмульсия низкого качества. Также края ямы, которые обрезаны, они должны по контуру обмазаны также битумной эмульсией. Затем укладывают сам асфальт, выравнивают его лопатками, если это идет ручная укладка, и прокатывают катком. Промежутки такие длинные, как мы видели на коммунальном мосту, это можно так назвать карточный ремонт, когда укладывают большими картами. Такой асфальт прокатывается изначально катками двухтонным, затем от 6 и выше то есть двумя во Время карточного ремонта не должно быть разрывов. Весь асфальт должен быть уложен одновременно. Иначе образуются швы, которые начнут крошиться менее чем через полгода. Если вы заметили подобные нарушения при ремонте дорог, можете обратиться в департамент городского хозяйства с жалобой. По вашему заявлению, специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства должны выехать на передвижной лаборатории и взять анализ асфальта, чтобы проверить, действительно ли ремонт проведен с нарушениями. В случае подтверждения жалобы подрядчика обяжут переделать некачественную работу. Хочется пожелать всем автолюбителям удачи на дорогах. Будьте внимательны и уважайте других участников движения к другим темам.